Благодарю тебя, Господь, за все страдания и муки, за сотни пройденных дорог, за все печали и разлуки, в беде неподанные руки. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, за тех, кто не были и были, за тех, кто ранили и били и предавали и казнили, не понимали, не любили. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, за всех. Кто были, есть и будут, Кого люблю и тех, кто любит, Кто все поймет и не осудит, И не предаст и не погубит, В беде и счастье не забудет. За тех ушедших и живущих, За мною по пути идущих, За всех родных, друзей и близких, За ангелов твоих плечистых, Ведущих по дороге жизни. Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь, за то, что есть и вечно будешь. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь, за каждый шаг, за каждый вздох, за чистый воздух облаков, за чудо пения, за росток, за распустившийся цветок и за пшеничный колосок, за каждый маленький листок, за кустик, дерево, травинку, в лесу Бегущую тропинку, за пчелку, бабочку, букашку, Зверей мохнатые мордашки, за мой густой тенистый сад, За груш и яблок аромат, за весь огромный светлый дом, За то, что так уютно в нем, за все, чем я живу, Дышу, что я люблю, чем дорожу. Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь, за то, что есть и вечно будешь. Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя, Господь, за ураганы и морозы, ночами пролитые слезы, и за бушующие грозы, и за несбывшиеся грезы. Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя, Господь, за все, что называется несчастье, и если бы не было Его, как я узнал бы и о счастье. Благодарю тебя, Господь, за землю, солнце, небосвод и за закат, и за восход, за день ушедший и грядущий, несущий свет и хлеб насущный, за зиму, лето, весны, осень, за весь огромный мир подзвездный, за мир бескрайний, бесконечный, за мимолетность и за вечность. Благодарю тебя, Господь,